Всем привет! А, про, а, сегодня у нас выходной день, и я решил показать <coughs> а, в, реши, в режиме онлайн, скажем так, в тестере, правда, стратегии а, индикативную систему, по которой я в принципе торгую сам. А, у нее есть, конечно, некоторые особенности. Их вы увидите в принципе в этом видео. Uh, входить мы будем по нижнему индикатору, ну, соответственно, также и по подвальному индикатору. Uh, по двум подвальным индикаторам. Uh, учитывая, конечно, верхний рисунок. Uh, что мы будем для себя брать в основу? Для нас будет основное. <coughs> Это желтый вверх и сиреневый низ, вернее фиолетовый. Сейчас из изменю немножко настройки, чтобы было четче видно. Секунду. Итак, у нас а, для нас ориентир это желтые пипочки, ну, зелен... ярко-зеленые в верхней части, желтые снизу. То есть ярко-зеленые вверху это продажа, и желтые внизу это покупка. При этом, конечно, нам желательно, самая безрисковая ситуация будет, входы будут тогда, когда у вас подвальный второй индикатор достигает верхнего уровня, вот как вот в этом примере, да, видно, что прям в упор ударился. Это, конечно, самые безрисковые сделки. Мы же будем открывать сделки самого первого сигнала и будем идти до попытаюсь через этот визуализатор, скажем так, сделок на бинарных опционах, попробую открывать сделки корректно, но вопрос только в том, что как у меня это получится. То есть есть же, например, брокеры, у которых линейка Мартингела, она крайне своеобразная. Например, тут же Wyrum Option, да, на котором я буду торговать следующую неделю, у них линейка Мартингела на турбо-опционах состоит из 1, 5, 10, 15, 25. То есть у них такая градация идет не совсем удобная. Да? И, например вы при постройке своих ну, то есть при увеличении колен да, вам например не обязательно там потеряв 1 доллар входить на 5 долларов потому что там, может быть 6 7 колен вам лучше как 1 доллар 3 доллара там, потом следующая ставка 9 долларов и так далее ну, либо там 1 доллар 2 доллара 3 доллара смирившись с небольшой потерей, там 20-30 центов от суммы общей сделки, да, но тем не менее не быть, вернув максимум максим всю потерю, но, сказать, э, на этом не заработать, а чуть-чуть только потерять, ну, потому что не все сделки, они будут прям в плюсе. А как это все выглядит? Я, кстати, буду первый раз применять тестер. О, меняется здесь, кстати, инвестиция. Это здорово. А, начинаем мы с 1000 долларов. А, выплата 70%. Это у большинства брокеров, кстати. <coughs> у а, ряда брокеров выплаты, конечно, выше. 75, 73, там 80, 85%, 90%. Но мы возьмем самый такой минимальный. Uh, экспирация будет 5 долларов ой, 5 минут uh, это на понижение это на повышение ставка uh, в тестере мы загрузили uh, с 7, с 7 февраля uh, трансляцию я не помню как там все развивалось поэтому будем работать по ситуации давайте посмотрим что же начали Визуализатор вот так вот я сделаю. Поехали. Ну, этот сигнал мы все пропускаем, да, а, потому что нет смысла. Вы, кстати, сейчас увидите и азиатскую сессию. Сейчас азиатская сессия идет от 0-0 часов, еще 5 часов там, до того, как вы проснетесь в средней полосе России. То есть, видите, как это происходит во время азиатской сессии. Вот. Нам важно закрытие бара, чтобы он был э, с такой пипочкой сверху. отлично мы купили put опцион call опцион но ну сейчас посмотрим как у нас закроется в плюсе закрылся галочка зеленая появилась видели да первая сделка в плюсе И в этой стратегии лучше всего выбирать того брокера, у которого не требует подтверждения открытия операции. То есть, например, вот Vroom Option меня выбешивает просто, что нужно аж три раза. Первый раз нажать на покупку, второй раз подтвердить, третий раз одобрить. Но ну, это просто жесть. В большинстве других брокеров такой функции нет на подтверждение. Или можно отключить. Эх, я не там взял. Я не там взял. Это неправильная сделка, не будем ее учитывать. Так, мне здесь не хватает счетчика времени, я почему-то не могу тут сориентироваться, секунду. Странно, а мой индикатор по времени, который работает в живом потоке, он, к сожалению, сюда не встал, сюда встал индикатор времени, скачанный вот с этого сайта, какой-то дурацкий сайт, если честно, он вечно вот такой, подкрашивает, подкрашивает такое название, его никак не убрать. <coughs> ну давайте, ладно, нам важно, чтобы видеть время, которое показывается. О, да, оно работает, по крайней мере, она хотя бы работает. А мой другой индикатор, к сожалению, никак не, не показывал никакую индикацию. Нам важно видеть это время, очень важно. Нет, мы не входим здесь. Потому что по закрытию свечи э -э, должен остаться такой вот желтенький или ярко-зеленый. Ярко-зеленая такая пипка сверху. Так, поехали. Опять они там взял, да что ж такое-то, но ну, слишком резко возник бар, ну ладно. Зато он был сразу ярко-желтый, как правило, это спасает. Ну да. Даже в реальной ситуации может сразу свечка открыться с такой вот ярко, яркой стороной и имеет смысл пройти в обратную, сразу пойти в обратную сторону. Вот тут вот посередине не очень комфортно, нужно чтобы цена была ближе к границе канала. Либо вообще закрылась за ней, это будет идеальный вариант безрисковый для входа, но как вы видите, текущая свечка могла бы закрыться в плюсе. Есть еще одна такая подсказка, вот да, вот можно по идее продавать, когда такие вот выходят и потом резко бар уменьшается, ну или хотя бы становится ниже уровня. Uh, есть смысл вставать в продажу вот сейчас у нас будет покупка по окончании минуты если нет, исчезла если не исчезнет вот мы купили возможно нам придется увеличивать ставку сработало, мы купили во второй раз. видели мы увеличили значительно ставку возвращаем на первоначальный уровень тут у нас вернулись все потери мы дошли с вами кстати не должно были доходить до 150 потому что я где-то в промежутке совершил не ту операцию быстро идет тестер к сожалению В реальности это по-другому, конечно. В реальности выглядит как. А, вот вышел первый сигнал, вы на следующий случай входите. Не получилось на следующий, не получилось на следующий, не получилось на следующий. Всего, то есть у вас здесь 4 ставки. Мы, по-моему, поставили 5 раз. Но, тем не менее, у нас все в плюсе. Так, не успели. Это тоже сигнал на покупку. Причем был промежуток, да, это достаточно хороший сигнал к тому, чтобы покупать. чем хорошо пятиминутки, тем что время достаточно, чтобы цене сходить туда, куда ей нужно сходить. На всякий случай приготовим увеличенную ставку, если вдруг у нас это закроется в минусе. Возможно оно у нас закроется в минусе. страшно. У нас есть а, колено Мартингейла, которое мы применяем вполне грамотно и а, корректно. Вот у нас закрылась она в минусе, мы увидели крестик. Это мы торгуем, кстати, могу сказать, агрессивно. То есть не агрессивно это когда открывать сделки только когда цена ушла за границу. сейчас очень хорошие шансы на то что мы заберем все свои потери. Мы с вами купили буквально за 8 там за 5 может быть за 4 секунды до конца текущей свечи. Я, кстати, всегда рекомендую заходить за там, 5 секунд до окончания текущей пятиминутки, потому что это дает значительное преимущество во многом. У вас и цена открытия будет лучше, как правило, вот. но здесь в тестере это реализовать сложно, а при торговле это вполне реально сделать. Особенно когда еще сама платформа бинарных опционов показывает время. нас закрылась в плюсе инвестиция вернув все потери как вы помните ставка была 100$. долларов дальше мы начинаем опять таки с 10 но сейчас вот покажу некоторые примеры как без рисково входить да то есть с минимальным, по крайней мере, риском. Для тех, кто только сейчас с этого момента смотрит видео, мы торгуем на пятиминутной экспирации пару евро-доллар. Торгуем при применении нижнего индикатора, этого индикатора для более точного входа. Uh, и uh, верхнего индикатора тоже по некоторой такой определенной своей тактике, стратегии. Нам мешает надпись вот это внизу, но деться мы никуда не можем, потому что показывается время. Так. Идет сильный тренд вниз. Видно, что нижний индикатор не выходит в принципе в верхнюю часть, он все время внизу находится. Но так как мы уже сюда попали, открываем сделки, нам придется открывать сделки. Если следующий столбик будет ниже предыдущего, это сигнал к, к, к изменению тенденции. Как вот здесь, вот в этом, в, этом, в этом месте. Вот тут вот раз, два, три. Но уменьшения шли. Чуть раньше я купил. Вот закрылась у нас предыдущая операция. Не очень хорошо. Судя по всему, нам не нужно будет делать ставку в 50. Но на грани прям ходит, прям на грани с нашим открытием. Сейчас уже сильно конечно перевес, но как мы видим столбик уже си сильно сократился мы можем смело ставить э, чуть большую ставку. Я по крайней мере могу. Но Эрсяя внизу, поэтому нет, я верну все-таки вот этот. Он еще не ушел туда, куда мне нужно. Все сделки, которые плюсовые, они будут зеленого цвета. Все сделки, которые минусовые, они будут красного цвета. А сделки, которые закрылись по ничье, будут синего цвета. Ну, вот о чем я говорил. RCI желательно, чтобы был там, где вот у меня он обозначен. Настройки RCI. Это модифицированный RCI, не стандартный. Открываемся вверх, увеличив ставку, следующая ставка будет 140. Ну, соответственно, там, где брокер дает нам торговать там, 5 долларов или 1 доллар, там, конечно, совершенно другие объемы, размеры и так далее. Но вот после этой свечки нам предлагается войти в бай. Скорее всего мы так и сделаем. Была сделка, но ну, по крайней мере это хорошее. Вот если бы тут входили, да, если бы вот именно здесь входили. То есть не вот здесь, вот, вот вы видите, здесь далеко находился нижний индикатор, да, то, конечно, вы бы сделали меньше этого движения и меньше бы потеряли. вам не пришлось бы использовать столько мартингейлов. А я сейчас показываю самую, ну, скажем так, самую сложную, самую кипишную стратегию, которая является, скажем, агрессивной. Тем более, это, кстати, японская сессия, здесь тихоокеанская сессия, японская тихоокеанская сессия, здесь все сложно. Так, мы отбили абсолютно все свои деньги, поэтому Нет, почему-то 50 долларов у нас показывают в минусе, поэтому будем компенсировать повышенными ставками. Где-то я ошибся. Такой ситуацию у меня нету в принципе момента на вход, а вот сейчас он скорее всего появится. Уже на этой свече можно было покупать, потому что она сразу открылась э, в желтой зоне. То есть предположительно с большей долей вероятности свечка будет расти, чем падать. В любом случае она находится слишком низко, то есть индикатор находится в нижней зоне. На двух-трех следующих ставках мы бы забрали обратно свои деньги, ну и плюс заработали немножко. Вот сейчас хорошо уходит индикатор, вернее цена, ей бы конечно спуститься за красную линию, вернее удариться в красную линию здесь вот в красную вот на последних секундах почему мы купили потому что у нас индикатор показал вот эту вот желтую пипочку RCI у нас нижний измененный RCI модифицированный повернулся вот мы входим в бай на более повышенную ставку он конечно может вообще спуститься в правильную зону только потом уже делать какие-то движения Но я видел что а, цена не смогла пройти ниже Боллинджера, вот это вот, зелененький это Боллинджер. Вот. Но если, ну, конечно, если бы она ударилась бы в красную пунктирную линию, мне это было бы более уверенно я бы входил бы сразу более крупной суммой, так как видите, пасть раскрылась у Боллинджера, да, это вполне естественно. наша сделка как-то странно здесь считает э, баланс но вообще как-то странно работает программа потому что на всех этих вот зеленых мы вернули свои ставки но посмотрим ладно дальше видно будет. Я стал сокращать видео, потому что что-то э, нет смысла вам ждать все это время. Вот. Но это была рисковая сделка, сразу говорю, Ведь нижний индикатор был далеко от границы, поэтому Но был сигнал, я решил его взять и э, отработать. То есть у меня здесь будет не сильно много колен, если вдруг сделка не срастется. Эта сделка тоже скорее всего закроется в минусе. Мы открываем еще одну. Так, так называемая каскадная серия. В плюсе закрылась. Возвращаем первоначальную. И смотрим. Все прогоняем в тестере. Вот как уже сейчас вышел в зеленую зону э, столбик, да? Э, мы ждем э, выхода, либо подхода к границе бирюзового Боллинджера и нижний индикатор подвальный у нас должен упереться либо выйти за зону тогда мы только входим в позицию ставка у нас будет 25 сразу долларов чуть более повышенная, так как шансы выше Хотя, я думаю, будет 2-3 свечки вверх еще идти. Но посмотрим. В любом случае, мы готовы к, к такой сумме э, прибыли. Мы продали на 5 минут сроком экспирации а, продали я считаю очень удачно то есть а, с, с, скажем так меньшим риском чем обычно поэтому и ставка была увеличена посмотрим, как закроется свечка, потому что закрыться она может как угодно, еще полторы минуты. Но мы в любом случае готовы открыть следующую сделку также вниз. Нет, она закрылась в плюсе, сразу возвращаем на нашу инвестицию. Лишь ждем, когда свечка перейдет э, через канал Боллинджера. И желательно закроется даже выше красной пунктирной линии. А для того, чтобы взять еще одну хорошую сделку. А вот у нас, вы видите, текущая свечка рисует нам пипочку. Но я думаю, это будет продолжение тенденции. Поэтому поставим и поставим сделку вниз по закрытию этой свечи. Это пробная сделка, никак ни на что не влияющая, но я просто так думаю. Раз на тестере, сейчас проверю свою теорию. Я заметил, что когда возникает вот такая маленькая пипочка при смене, то есть синего на красный, и возникает такая пипочка, не, неважно, там на синем или на красном, в зависимости от того, куда что поменялось, то, как правило, следующая свеча будет в направлении движения. Да, она закрылась у нас в плюсе. Вот что и требовалось доказать. Здесь так не сработает. Вот, а, вот в самой первой, вот, вот с красного на синий, когда перескакивает, и потом появляется такая маленькая пипочка, точечка. Это говорит, как правило, о смене, то есть о продолжении движения еще на одну свечу. Так, ну, Здесь нам нужно уже искать покупки. Уже первый пробный мы сделаем. Он а, Почему покупка? Потому что видите, а, красные столбики начинают уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И плюс еще нижний индикатор у нас ушел в подвальную зону. Понятно, что он может здесь еще 2, 3, 4, 5 свечей находиться в подвале. А, но у нас есть баланс для этого. А, мы зашли тем более минимальной ставкой. Мы открыли две сделки новых. Две, по-моему. Да? Наверное, да. С экспирацией на пять минут. Жаль. Так. Нет, сработал он неверно. Открыли мы еще одну позицию, потому что наш индикатор нижний растет, и я думаю, она закроется в плюсе. Вопрос только в том, что-то я напутал с ставками. Не видно здесь просто, сколько открывается. Если у брокеров, на брокерской платформе видно и сумму, которую вы открыли, и количество открытых позиций, то здесь, к сожалению, этого не видно. Закрылась в минусе сделка. Я открыл две подряд по 25. Следующая ставка будет 150. Это просто из-за ошибки, не более того. Поехали. Эх, у нас она все равно была, но нужно было увеличивать. Следующая ставка будет 300, если это не сработает. Потому а что какая-то ставка все равно закрылась здесь в минусе. Так, у нас есть уверенный рост. Ставка закрывается в плюсе, перекрывает наши потери. Да, перекрывает, и мы даже зарабатываем, поэтому убираем. Ставим 10. Повторюсь, это агрессивная стратегия, и почему у меня вот на этой ставке было 150, потому что я начал покупать вот отсюда. То есть видя нижний подвальный индикатор, что он внизу находится. Я не учел, что идет общая тенденция вниз. И поэтому покупать э, опаснее, чем продавать. Здесь мы не успеем, скорее всего, войти в позицию. Капри тенденции вниз. Можно работать на покупку, но будьте готовы к тому, что вам придется испытывать несколько колен, некоторые неудобства. Хотя здесь, вот, например, по сигналу можно было использовать только одно колено, да, то есть. Не одно колено, а одну ставку. Здесь тоже, ну, здесь больше, конечно. Вот мы видим, да, пипочка вот на этом баре внизу. Да, видите, желтая пипочка. И вот следующая свечка, она, скорее всего, будет красной. она еще одна красная кстати видите столбики стоят ровно это говорит о том что лучше пока не лезть в сделки тем более у нас сейчас нижний подвальный индикатор подходит к желтой зоне своей а здесь мы с вами видели как долго она здесь стояла цена также здесь основную массу времени он находился в нижней части было бы здорово, если бы сейчас она рванула вверх до верхней границы, мы бы там, конечно, продали сразу бы на 100 долларов. По правилам мы обязаны покупать при таких сигналах. Поехали. ставку и еще одна сделка закрылась в минусе мы открыли а, новую сделку вот на этом баре то есть буквально там три секунды оставалось я открыл сделку и вот пока цена идет в плюсе скорее всего она будет плюсовая да на плюсе закрылась а поэтому ждем следующую ставку Важное уточнение, кстати, если вы открываете по сигналу, а, тогда, когда нижний индикатор у вас находится внизу, то есть вот как вот здесь, вы используете ну, максимум 2-3 колена а, для получения профита, а не как я, там 5-6 колен. Потому что я начинаю продавать, когда вышел первый же сигнал. Вот тут, например, да, сразу. Но мы продали уже здесь. По первому сигналу, да? А по первому сигналу есть смысл продавать всегда, потому что есть прям сериями, там 8-10 сделок может идти в плюсе по первому сигналу сразу же. Давайте не будем отвлекаться, я опять поставлю на паузу и будем ждать следующего сигнала. Рано, но можно открыть сделку. Поехали. Сразу готовим увеличенную ставку. Но я думаю, она не понадобится. Даже если понадобится, мы будем готовы ее заплатить. 35 даже. Нет. Более повышенные шансы на то, что цена сейчас будет оскакивать вверх. но эта ставка закрывается в минусе поехали успели мы войти на новые свечки раньше чуть раньше заходили тут мы успели за счет тестера его скорости а, у нас вход не получался более точный Сделка закрывается в плюсе. Можно было открыть, конечно, следующую сделку на 10 долларов, но потому что, скорее всего, будет рост. Учитывая такой э, пирамидальный э, рост столбиков, да, видите, вот эти вот красные столбики, они такого рост в рост в рост в рост, рост. Следующие 3-4 минуты можно будет покупать вверх. 3-4 по 5 там на 15-20 минут ну экспериментально я думаю сейчас имеет смысл взять но чуть попозже отлично это верх сделка но мы ее открывать не будем, но сейчас вы видите, она закроется сверху. Вот она закрылась сверху, верхней части. Сейчас открылась другая зеленая свечка. Ну, нам желательно тут опустить, чтобы цена опустилась, потому что видите, где она находится? А мне вот такие горизонтальки не нравятся. Они вход на них крайне небезопасен. Uh, тут у нас сейчас будет хорошая возможность в продажу от uh, середины вот этого канала, только тогда, когда будет середина. На следующем баре мы будем входить uh, в продажу, хотя, наверное, уже поздно. Ну, рановато, если честно. Видите, где нижний подвальный индикатор находится? Для гарантированной сделки вот мы будем сразу входить на 50 долларов. Да, нам нужно, чтобы он хотя бы коснулся уровня. Модифицированный RCI. Вот мы продали с вами. Правда, не вовремя, но... Ладно. Прошло более чем 20 секунд. Это 20 секунд, это много. За это время цена может сделать очень приличный гэп в ту или иную сторону. Так, закрылись. Закрыли нас в плюсе. По идее, надо было открыться вверх, но, э, видите, версия не дошел, подвальный, нижний измененный версия не дошел до нужной нам границы. Ну, тут можно было покупать. Это стало известно только спустя время. Да. Видно просто как по движению свечи, куда она и как двигается. То есть видно, что можно изменить срок экспирации и войти на другое время. Да, можно менять срок экспирации. Но нас интересуют пяти минутки. Так, сокращу видео. Так, у меня тут какая-то ерунда произошла. Перепутал я направление при открытии сделок и потерял что не видно а, количество сделок открытых и так далее действительно как-то напрягает если честно Ну, тут сделки закрылись в плюсе. тут получились как разнонаправленные сделки то есть у меня я хотел вниз а нажимал кол ну кол то есть вверх да и тут же мне приходилось нажимать вниз в двойном размере только не знаю в двойном не в двойном не открывали А так как у нас сигнал идет на покупку, мы сейчас покупаем с вами. Закрылась минус предыдущая ставка на 10, поэтому мы открыли повышенную. Следующая ставка будет 75. Тут, скорее всего, будет 6 ставок. Мне так кажется. Эта ставка тоже закроется в минусе. Я это уже вижу. Там мы увеличили значительную ставку, поехали, следующая ставка будет 150, также вверх мы будем ставить на 5 минут, 150. Вот мы открыли на 150. То есть это также сделка закрылась в минусе. Мы открыли на 150 долларов. Итого у нас заинвестировано было где-то около 300, Вместе с этими 150. То есть мы вернем, скорее всего, прямо впритык. Да, мы вернули. У нас увеличился счет пока на 20%, 19 даже. Максимальная ставка у нас с вами была 150 долларов. Слишком быстро идет секунду. А, пока я тут играл со скоростью, пропустил один вход, но Ладно. Она закрывается в плюсе. Зелка закрылась в плюсе. 10 долларов, но тем не менее, денежка. Открыта еще одна сделка, также в buy по сигналу, поэтому и потому что нижний индикатор подвальные тоже был внизу. Увеличивать будем обязательно в случае, если закроется плохо. Но здесь э, очень высокая вероятность разворота, поэтому я здесь даже не переживаю. закрылась плюс но это в любом случае был момент на продолжение тенденции поэтому следующая свечка мы ждем ее в зеленой зоне потому что ей нужно подняться сюда вверх для дальнейших каких-то движений в случае чего мы конечно будем увеличивать ставку нет не пришлось Слава богу. Ну, это всегда говорит, все, видите, после такой свечки э, пошел, э, пошла маленькая, маленькая, да, мы на ней причем заработали. Эта свечка процентов тоже будет э, зеленая, то есть, ну, не 100%, а 80%, что будет зеленая, поэтому мы ставили именно с такой тенденцией, тем более, что э, нижний индикатор был где-то вот в этой зоне, где-то 62% как стандартная версия примерно был выше уровня 50 то есть можно было входить вверх а, также по этой стратегии можно ребят, работать и с одним долларом или там, 30 рублями а, если у вас рублевый счет Uh, точно процентное соотношение будет то же самое, то есть, <coughs> но правда входить нужно будет 10, так, если 10 долларов это 1 процент, да, нет, 10 процентов, я входил суммы в 10 процентов от депозита, это слишком рискованно, для любого депозита. То есть при депозите 250 долларов, 10 процентов для вас это будет 2,5 доллара. Нет, 25 долларов. Здесь, так, подождите, что-то я запутался. 1010. 10, 1 процент. Да, одним процентом я входил. То есть 1 доллар для вас достаточно будет, чтобы работать по этой стратегии и счет увеличится в среднем. Там вот мы работаем с вами с азиатской сессией, причем это вторник, сейчас уже идет 9.40, уже началась европейская сессия, то есть еще даже не середина, а у нас уже на 25% увеличен депозит. то есть я работаю одним процентом от депозита первоначальная ставка если конечно еще работать аккуратно то есть не как я а, как вот я показывал обязательно с нижним подвальным индикатором согласовывать данные и с верхним индикатором согласовывать данные так, и плюс еще ориентироваться открываться ровно в 0-0 минут новые 5-минутные свечки да, у вас шансов намного больше не использовать Мартин в таком объеме, в котором использую его я. То есть просто более аккуратно. Вот такие вот движения не люблю, потому что они потихонечку, потихонечку, потихонечку чушь, чешут вниз. Мне интересно такое вот резкое падение в целом. Мне интересно. Но вот по нижнему индикатору видно, что тенденция вверх развивается, уменьшается после такого большого, а меньше. следующее меньше. Тенденция вверх общая. Ну и в общем-то подвальный индикатор пытается выйти из своей зоны. Но пиком будет, конечно, если сейчас она спустится резко. В одну-две свечи она спустится резко, и там будет, конечно, хорошая точка входа. Максимально гарантированно. Там в начале видео было видно, что там я остановился на цифре 954, все правильно была цифра, почему, потому что он считает правильно, то есть я просто где-то в начале допустил ошибку при формировании колен Мартингейла и неправильно умножил или не переоткрыл просто позицию, где-то забыл, ну просто потерял и потерял. Если бы все делал правильно, как показываю, то есть ходил бы все корректно, увеличил бы стабильно, не было бы вот таких вот ошибок. Неправильно открылся там или еще как-то. Так, нам придется переоткрываться. То все было бы хорошо так закрылась у нас плюс увеличенная ставка 75 мы там сами ставили то есть мы вернули сами вами потерю ну, это можно было тоже вверх а, открывать, потому что вот, вы видите тот же самый паттерн, что и до этого я открывал. То есть также вверх. Канал широкий. А, первая зеленая свеча закрылась. Вторую свечу можно было смело открывать вверх. То есть первая зеленая с телом закрылась. Полденджер здесь стандартный. А, стоит 25 два, если кому интересно. Но настройки этого индикатора, этого индикатора и плюс красные пунктирные линии я даю только тем, кто заинтересован в этой системе и готов понести те затраты, которые она стоит на самом деле. Депозиты 1000 долларов достаточно легко сделать, это достаточно пойти в банк, взять кредит, там 50 дней беспроцентные, вы видите, за один день он увеличивается, там на, еще даже, в принципе, основные торги не проведены, а уже там 27% на счету и наша ставка не превышала 150 долларов. То есть мы торгуем 10, там 20, 25, 50 или 75 ставка потом ставка 100 или 125 или 150 в зависимости от того, с чего мы начинали. То есть, э, вполне реально э, увеличивать счет на ту цифру, которую вы видите. <coughs> Причем это, кстати, еще низкое, обычно больше. То есть, если изначально вы торгуете не там, допустим, задействуя не 1 доллар, у вас 250 на счету, да, там вы задействуете не 1 доллар, а 5 долларов у вас, конечно, прогрессия идет гораздо быстрее. Я же начинал, начиная каждую сделку, там буквально с одного процента. Было один или два раза, я использовал ставку не 10, а 25. Один или два раза был Так, ребят, у нас эта сделка закрылась в плюсе. Мы ждем закрытия второй сделки. Почему я продал? Потому что, во-первых, пин-бар, при подходе к середине, да, и предыдущая сделка у меня закрылась в плюсе, плюс у меня индикатор вот этот вот, был желтый, RCI у меня разворачивался вниз, тоже вторая сделка закрылась в плюсе. Но она почему 25, потому что она должна была быть увеличением предыдущей сделки. Ну, даже если она была бы там того же, там, Хотя, если предыдущая сделка закрывается в плюсе, я обычно не открываю следом сделку, открываю только в, вот в такой вот ситуации, вот, которая вот здесь вот была, вот при таком вот и таком вот поведении. Ну и соответственно, здесь вот, так как здесь был пин-бар на середине, прям видно было, что замедляется движение. Вот, соответственно, я сразу открыл тоже на понижение. То есть когда есть четко, четкий сигнал, но вы когда будете по ней работать, вы уже привыкнете, то есть буквально недели вам хватит на то, чтобы адаптироваться, да, я думаю, даже одного дня э, по 100 приставках в 1 доллар вы легко адаптируетесь к системе. Цвета вы можете настроить любые, которые вам интересны. Я иногда такие использую, да, вообще белый график у меня, то есть абсолютно белоснежный. И по-другому настроены цвета. Или черный график у меня даже бывает. И свечки совершенно другого цвета. То есть другого это какого. Так, вот тут вот. А почему мы на первое не входили? Во-первых, это слишком далеко цена находится. А Во-вторых, маленькие свечки э слишком маленькие. А вот тут надо было войти, кстати, в бай. Ми как минимум первая ставка. Слишком далеко от нижних границ канала. А, маленький, маленькие тела свечей. Если бы вот эта свечка была бы длинная, ну, по крайней мере, раза в два больше, чем вот эта, то есть вот как вот эта свеча, да, тогда я бы точно, конечно, входил в бай. А, но никак иначе. Так, пока поставлю на паузу. И тестеры, это надо мне кое-кому ответить по скайпу сейчас откроем позицию вверх при подходе цены при подходе времени вернее первая ставка будет на 10 потому что рисковая сделка нет не откроем а, так как цена ушла видите столбик ушел у нас открыли мы сделку вверх не в совсем хорошем месте, честно говоря. Но будем ждать. Поэтому минимальная ставка 10. 1% от депозита. Депозит у нас сейчас 1300. 30% мы заработали. За несколько часов. Не успел. Вверх. Открыл. Ну, то есть, нужно пока болтал, заболтался. Болтун, блин. Нам нужно, чтобы еще 2 минуты следующая свеча шла вверх, была выше нашего открытия. Вот Слава Богу. То есть она была бы в плюсе, если бы мы ровно в, э, открыли в 5 минут, то есть ровно в ровно, то есть в любом случае была бы в плюсе, и нам бы не нужна была бы следующая свеча. Но так как я промухал, пока тут э, болтал, да э, ну будем называть вещи своими именами, нам пришлось входить позже и переживать за сделку. Неудобное место для входа, сразу говорю, неудобное место. То есть, если будете входить в такой ситуации, то, ну, во-первых, в любом случае, ждать, нужно закрыть те свечи, и где она будет находиться столбик в желтой зоне или в зеленой зоне, в какую сторону вам входить-то, по сути. Но вот здесь та же, кстати, цена не доходит до середины канала, она трется рядом, и непонятно, где вообще индикатор тут с открытия сразу же находится в желтой зоне индикатор да, показывает что давление идет вверх вот. ну и как мы видим свечка закроется скорее всего в зеленой зоне вопрос только э, до, долетит ли она до верхней границы слишком долго стоит здесь цена я бы сказал то есть мы для более гарантийного входа лучше ждать, когда цена дойдет до границы. Ну, действительно. Мы здесь видим, что сигнал отрабатывается, но я бы ждал э, все-таки верхней границы. Здесь что хорошо, например, на вход, да, то, что подвальный этот нижний индикатор, он в упор почти подошел э, к желтой линии границы, э, и да, здесь можно было входить вниз. То есть входить вниз, но не использовать потом мартингейл. То есть потеряли, так потеряли. Только на следующем сигнале отработаете ставку и только, да, цена подойдет или выйдет за границы хотя бы бирюзового канала вот этого вот, Боллинджера бирюзовый, танцановый цвет. Это, кстати, пока так, 12 часов, я не могу сейчас сориентироваться по этой платформе с какое-то время, но это GMT, GMT время, 12.10. Ну, вот эта сделка прибыльная, вот эта сделка через колено прибыльная, вот эта сделка тоже через, колено, через одно колено прибыльная. То есть ставка проиграла, на следующем входим получили. Ну и так в принципе все. Д вот на японской сессии, вы видели, да там было много конечно входов. Вот а, здесь на европейской сессии мы с вами не входили по одной простой причине, что тенденция была вниз а и мы ждали с вами более четкого сигнала. Да? То есть четкий сигнал это, во-первых, уменьшение столбика. Вот, уменьшение, во-первых, этого красного столбика и развороты RCI. И мы могли отбить либо здесь, либо здесь ставку, но у нас отбилась только вот здесь ставка. Вот был еще сигнал, тоже прибыльный. Но нам нужно более качественный, когда мы, например, если вот вы здесь потеряли, ну, допустим, входили, тут вот вы потеряли, здесь не рекомендуется увеличивать, но здесь отработало увеличение, конечно, но я не рекомендую. Мелко, я думаю, видно это на видео, да, я, конечно, пробую это все расширить, но когда совсем... О, вот та... Ох, вот так вот классно, четко, хорошо все видно, прелесть. Надо было продавать, тут надо было продавать. Поздно мы продали, прошу меня простить, вот. Здесь надо было, конечно, продавать. Расширяется канал, и он может еще идти три свечи вверх, поэтому будьте готовы. Но у нас закрывается в плюсе наша ставка. Вернув нам всю, всю потерю, которая здесь была Как вы видели, мы хорошо Вот здесь будет покупка Будет покупка И скорее, Надо было уже взять Слишком далеко опустилась Свечка ниже канала То есть ниже середины Канала Боллинджера Надо было покупать Надо было покупать вот здесь, а не вот где я сейчас взял. Почему? Потому что следующая свеча 100% будет делать откат, а, тенденция потому что идет вверх, это была коррекция и вам нужна более точная точка входа, это было ну, здесь, вот видите у нас тоже прибыльная сделка. Работаем мы одним процентом от депозита. Конечно, мы можем, могли бы уже поставить 15 долларов, а не 10. Но, во-первых, не все брокеры позволяют вот так вот играться. Только лот market позволяет так играть с цифрой. Вручную ее вводить. И олимптрейд, по-моему, тоже вручную позволяет водить, если эта ставка больше, чем минимальная ваша. Вот мы открыли как мы. Я открыл эту сделку, она не сработала, я открыл а вторую сделку, она закрылась в плюсе, но я хотел уже увеличивать на 50, да, то есть было 10, потом 25, вот она закрылась в плюсе. То есть работаем строго по технологиям. Если будете нарушать технологию, будет печально. Не стоит открывать вот в этой ситуации слишком длинный шипик цена спустилась как правило цена потом еще раз поднимается вверх и когда можно не использовать ну хотя нормально когда можно не использовать Калина мастингейла лучше не использовать когда она закроется в плюсе видите, закрылась выше чем положено но ну, выше чем канал и отработалось, даже учитывая что нижний индикатор не перешел в зону а этот индикатор показывал также что на продажу но меня больше напрек вот этот вот хвостик без хвостика я бы продал прям даже не задумываясь есть сигнал должен отработать у нас еще один раз будет ну, тут скорее всего будет несколько колен видите расширяется канал и Боллинджера, и вот этого пунктирного индикатора а, раздвигается и, скорее всего будет две-три свечи идти вверх для особо любопытных сейчас войдем в сделку У нас на счету 1329. Опять та же ситуация, видите, вот с хвостиком. Ну, вот для любопытных и очень смелых сейчас войдем в сделку. Мне не нравится, где находится подвальный индикатор. Мне нравится потому что он там видите в, в здесь он держится ближе к верху здесь он вообще близко к верху и то есть его могли протягивать сейчас по верхней зоне то есть по максимальной загрузке могла идти вверх цена и я не исключаю что она и пойдет туда на всякий случай мы приготовили увеличение если вдруг свечка будет зеленой мы открываем следующую сделку я кстати благодарю вас за то что вы это все смотрите надеюсь оно полезно для вас для чего нужен вообще тестер по бинарным опционам здесь то что он по крайней мере дает вам во первых наработку да? Вы можете, ну, как бы сказать, понимать, что вы делаете, как вы делаете, когда вы нажимаете put, call. То есть не на бумаге рисовать, а вот действительно открывать какие-то там виртуальные сделки. Но четко соблюдать систему. Когда вы четко соблюдаете систему, у вас все хорошо. Ну, вот вы видите результат, в принципе. 14.25. Это уже где-то часа 4, по-моему, дня. В средней территории России вот здесь вот не стоит а, открывать сделку а, почему но ну, сейчас вот увидите вот я сейчас прям при вас открою далеко стоит цена вот мы открыли в Buy. Во-первых, далеко цена в канале находится, далеко от середины находится, и далеко нижний индикатор от нижней своей границы находится. Да, придется перекрываться. Ну, Допустим, вдруг э вы так торгуете, вы открыли сделку, да? Ох, неужели она закроется в плюсе? Но ну, это единичный случай, если она закроется в плюсе. Хорошо, что вот этот вот нижний индикатор подвальный, у него сократилась палочка. Это очень хорошо для входа на следующую свечку. Здесь должна быть еще одна свеча вверх, но тем не менее. Если мы работаем по системе, мы будем соблюдать систему. свечка закрылась э, на границе между зеленой полосой и красной пунктирной линией, прям на границе тень ее небольшая была индикатор показывал что он находится в зеленой зоне э, этот индикатор был почти впритык к, к линии тоже закрылась в плюсе кто досматривает это видео сейчас, да, но я поражаюсь, конечно, вашему терпению, учитывая мой своеобразный по звуку голос. Но вот здесь хочу показать, что здесь ходить в бай э, крайне опасно. Можно, но крайне опасно. Сейчас тут можно было входить. Но, но лучше дождаться, когда цена дойдет до следующей границы канала, и тогда уже гарантированно покупать при сигналах идущих в соответствующем направлении. Но здесь, как видите, сработал. Вот видите, маленькая пипочка, маленькая пипочка, и свечка следующая закрывается красной. А, более большая пипка, а, цена разворачивается. Здесь большая пипка, цена развернулась. Большая пипка. Ну, здесь, кстати, нестабильность. Здесь нестабильно, потому что не в том месте. Большая пипка развернулась. Большая пипка развернулась. На следом я протест прогоню в тестере покажу как работает а, часовая стратегия именно вот с этим а, с этой штукой, также с начальным депозитом начальный депозит я сделаю например 250 долларов как у всех большинства да и торговать буду там одним долларом или там, 5 долларами будет видна эффективность этой той системы но правда на часах если торговать одну валютную пару вы с 250 долларов будете очень долго доводить хотя бы до 20 процентов если честно а, просто не дело не в том что а, у вас маленькая сумма там или как-то глумлюсь над этим там еще как-то не, не, не даже не думайте об этом просто можно, конечно, математически принести, допустим, 250 долларов, это то же самое, что 2500 долларов, да, там, а, но а, дело в том, что, ну, то есть, если использовать 1%, там, это он равносилен, что от 250 долларов, что от 2500 долларов, но а, не все брокеры поддерживают ручной ввод, как вот здесь вот я там взял, там, допустим, там 15 вел. Да, там, блин, там, 27 ввел долларов, или, там, я не знаю, там, 315, 300, 312 долларов ввел. У них четкая шкала на 5-минутные таймфреймы, у них четкая градация идет, какую сумму вы можете заинвестировать. А, то есть, там, 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов, 15, 24 options, там, у них просто минимальная ставка 24 доллара, да? а, там, нету выбора у них, какую сумму вы напишете. А, а, у других брокеров, там, вот, Option, option Rally, по-моему, что-ли? Нет, не Option Rally, а, как же я называл до да, этого? Не Option Bita. В общем, что-то с общин связано. Там, где моментально открываются сделки, там тоже... Там есть ручной ввод, но ввод должен быть выше, чем минимальная ставка. Соответственно, здесь можно было, кстати, поставить 50 долларов, даже 100 долларов вот в такой ситуации, которую вы сейчас видите на экране. Поехали. Почему я не входил на этой свече, если вот, вот здесь была пипка? Потому что она маленькая пипка, то есть, видите, маленькая всем пипочка, и я уверен, что цена пойдет еще ниже. Ну и плюс я еще люблю брать такие, которые вот э, ниже уходят, ниже моей красной линии, либо в нее опираются, потому что это, ну, скажем так, 95% сделки. Но вот даже вот на последних вы видите, да, вот, вот. вот она сделка, да, гарантированная. Вот она, вот тут вышла, мы тут вот, мы забрали. Здесь она э, ушла, красной границы, да, мы забрали сделку. Так, надо поменять ставку. Я пока могу работать только одним процентом, потому что у меня пока 1300 долларов. Пок пока не дойдет до 1500, я не могу увеличивать на 15 долларов. Просто не имею права. Тогда мне придется пересчитывать значительно все остальные свои затраты. Вот здесь я не стал брать, потому что... Э мне не понравилось, как двигается сама свеча. Вот. На понижение не стал брать, хотя, ну, можно было. Тем более, что здесь середина. Вот мы видим здесь четко середина отрабатывает, но она сама по себе отрабатывает. То есть даже без индикаторов, но с индикаторами лучше, конечно. Вот видите, она красная свеча, но я не стал брать, потому что мне не понравилось. Есть, если бы я торговал без индикаторов, мне бы не понравилось движение самой свечи, я бы просто бы не входил в сделку. Вот, она показывала наоборот, что вверх будет идти. Здесь же нам вот в таком узеньком канале нам нужно, чтобы цена выходила за пределы канала, причем желательно закрывалась ниже его значительно, как вот так. значительно это конечно еще больше но давайте по сигналу откроем здесь была бы прибыльная сделка если бы открывали по сигналу вот прибыльная сделка вот прибыльная сделка здесь с одним коленом по идее марзингела да если вы не знаете как торговать то вот тут вы одно колено применяете вот Но здесь, видите, где находится индикатор, он еще не дошел до крайней зоны, и, по идее, здесь покупать опасно. Но чем хорошо работать с пятиминутными свечами? Тем, что они лучше отрабатываются, чем минутки, если честно. Есть куча минутных стратегий, даже у меня она есть. Есть э, гарантированная там стратегия, более такая, скажем так, с высокой доходностью. А есть э, простая стратегия, которая, ну, масса, кстати, их стратегий. У меня их более, уже на текущем времени уже около 410 на бинарных опционах стратегий, которые я использовал, какие-то купил, причем большую их часть, какие-то не покупал бесплатные э, нет, кстати, наоборот, большая часть бесплатных у меня. Вот Какие-то модифицировал, ну и в итоге родилась вот именно такая система, которая, дает, которая мне больше всего нравится самому. Я сам по ней торгую и она дает ну, очень высокий результат. Результат, вы видите, <coughs> это вторник, вот такая вот доходность. Мы начали торговать с азиатской сессией. Сейчас вот идет американская сессия. У нас 36% за день. Вы меня извините. Но, по-моему, редко какая система дает такой результат. И это, между прочим, каждый день. То есть я не шучу. Единственное, могут быть ситуации, какие вот, вот в самом начале вы видели когда мы торговали на азиатской сессии, что 5-6 колен там 5 колен мы применяли 6 даже, по-моему, колен мы применяли. Но сейчас не скажу точно Что есть продолжительные такие моменты, но там стоит именно идти в том направлении, в котором была показана <coughs> В котором мы видели нашу индикацию. То есть нужно было стоять на своем и идти до упора. Следовательно, депозит у вас должен быть, конечно, как минимум 500 долларов. Если вы торгуете там по 10 долларов, вам минимум 500 долларов нужно иметь на счету. Ну и первоначально, конечно, входить вот строго вот в такие сделки, строго в такие сделки от краев канала при индикации, обязательно при индикации, потому что может идти значительно ниже, вы можете быть не уверены в том, что как будет развиваться ситуация постепенно вы там за неделю вы привыкнете да, даже меньше если вы торгуете каждый день там у вас за два дня вы адаптируетесь и поймете даже без этого моего видео что хотя лучше его посмотреть как торговать по этой системе но конечно я могу сразу сказать что от многих сегодня неверных входов меня спас именно нижний индикатор, по которому я видел, что входить нет смысла. Ну и либо уже в голове прикидывал, когда входил рисково, прикидывал, сколько примерно я готов буду завести шагов мартингейла, чтобы вытащить позицию в плюс, да. И соответственно, если вы видели, я стараюсь входить только в четких местах либо при четкой формировании но ну, в самом начале были некоторые ошибки видимо все-таки больше из того что я первый раз использую вот этот вот тестер но мне нравится кстати классная штука я его выложу он бесплатный то есть он где-то платный был но потом мне он достался бесплатный поэтому я соответственно выложу в абсолютно бесплатно мне, например, он очень удобен. И открывает, как сделки открывает э, равносильно, как крупные брокеры. Быстро, без э, проблем, без зависаний. Понятно, что это демо режим, но э, брок, крупные брокеры э, бинарных опционов они открывают э, сделки. Так, у нас была бай. Вот видите в этом месте? Но ну, это крайне неудобное место. А, вот оно и не ниже и не выше не в упор в линию стоит оно вот где-то по серединке находится серединка серединки вот здесь мы с вами открывали когда вот здесь да видите где находилась цена то есть она ниже была все-таки ближе к нижней границе да чем вот но вот видите даже без этой штуки возможно закроется зеленой свечкой вот зеленая свеча вот зеленая свеча, то есть можно работать, не запариваясь. На европейской сессии, если вы заметили, на европейско-американской сессии больше точных сигналов, чем на тихоокеанской. Ну, в процентном соотношении примерно так 85 на 15. На 85% больше точных сигналов. Я имею в виду не то что точных, а отрабатываемых с одной свечи, то есть с первого раза. Вот с первого раза, вот с первого раза, вот с первого раза. Вот это, ну, тут понятно, да, почему с первого раза? Ну, даже, можно сказать, со второго раза, но тем не менее. То есть с одним коленом. Вот тут у нас сейчас будет, скорее всего, сделка, которая приня... будет достаточно успешна. Мы сразу поставим. 25. Но ну, узенький канал, вот я не люблю такие штуки. Он сейчас может спокойно продавить вниз на 8 колен. <laughs> и это будет вообще здорово. Так, 50. Следующая ставка. Вот о чем я и говорю. Так, ну здесь я пятьдесят, не 50, а семьдесят пять. Риск получить следующую сделку прибыльную очень высокий. А здесь я рискую. То есть я поднял на 25 больше, чем должен был поставить. Изначально первая ставка у меня была, потому что ну, Здесь такая ставка прошла, здесь не прошла, то есть в этой ситуации вот тут она прошла, здесь нет. И, кстати, пятиминутные свечи лучше переваривать, этот нижний индикатор э, лучше переваривать, чем минутные свечи. Там достаточно много шума, хотя и на них можно работать прекрасно. Прекрасно, только иметь депозит немножко больше, конечно, чем даже мой текущий. Ну вот она отработала. Нам опять не получилось войти на 150. Так, а почему здесь не отображается, что мы здесь потеряли? Мы же здесь с вами входили в сделку. Ну вот на этой свечке мы же входили с вами в сделку. Странно. Ну, это вот этот вот индикатор шалит. А так в целом, да, точная ставка. Прекрасно идет, прекрасно цена идет, она бы дошла бы еще выше, было бы просто супер. А, зашли чуть хуже. Я думаю, она сразу пойдет еще выше, поэтому... Я в любом случае жду ее выше, я готов зайти выше там на более большую сумму. Но, как вы видите, она пока и красная свеча. Самые сложные это 30 секунд. У 5 минутки последние 30 секунд. Вот она закрылась тоже в плюсе. Система готовая, рабочая, опробованная временем. Да. Я вам показал. Сейчас, кстати, всего лишь 17.20 по GMT. Это. Не скажу сколько это по американскому времени, честно не скажу. Но это уже американская сессия идет. Э, причем это где-то ее начало. Начало потому что в 21 по GMT это обед в Чикаго. Обеденное время. Следовательно, где примерно 13 часов по Чикаго. Так, у нас была сделка в ПУД, мы ее пропустили. Ну, это была бы одна сделка в ПУД, еще одна дополнительная. Почему в ПУД я сказал? Потому что этот нижний индикатор при открытии свечи сразу стал желтеньким. То есть сразу желтеньким, и было понятно, что она пойдет вниз. То есть 70% таких сделок отрабатываются в плюсе. Когда открывается свеча, она сразу в желтой зоне. <coughs> вот у нас сейчас может сложиться благоприятная ситуация на вход. По увеличенной ставке. Еще рано, то есть, ну, цена, видите, только где находится, я считаю, это рано. То есть у меня бы здесь сделки не было. Ну, либо я готов был потратить там два-три шага для того, чтобы войти. Маленькие, малепусенькие пяточки вот эти, ну, они, бывают отрабатывают хорошо, вот, ну, причем без вопросов вообще хорошо отрабатывают. И вот я вижу, что цена колеблется, она все-таки низ может пойти легко. Сейчас вот закроется, я буду открываться вниз. Нет, уже не буду открываться. Она закрылась красной, то есть если бы вы здесь ходили вы получили бы прибыль. Возможно. Просто есть брокеры недобросовестные, да и есть 24, в общем, может иногда косячить с котировками. То есть у вас свечка здесь красная, а у них она белая. Ну, то есть зеленая. но честно говоря, я считаю вот такой результат, да, даже если 20% у вас будет выходить, ну вдруг, там, да, на 20% в день, это, ребята, я считаю очень круто. <laughs> то есть я, я когда начинал, вообще помню, когда начинал работать на бинарных опционах, для меня это был космос. Если там, 4% в неделю я зарабатывал, вот, то есть это было просто что-то космическое. Вот. Я сейчас прекрасно понимаю, что с точки зрения человека, который только-только начинает или там уже пробовал, слил не один там депозит, там два-три депозита, неважно, там, 350 рублей это было, или это было 250 долларов, там, или это было там 10 тысяч рублей, это было, или там 500 долларов, а, неважно, какую сумму, там два 3 раза вы слили депозит, вы разочаровываетесь. А, то есть у вас там плавающая такая статистика, у вас там, то растет, то падает, то растет, то падает индикаторы вы то так, то так применяете. А когда вы работаете по одной системе и изу... знаете ее досконально, да, то есть э, детально, э, все нюансы, поведения на одном инструменте вы работаете, то есть там, ну, только там на евро-долларе, да, или там э, на э, какой-то другой там паре, э, там фунт-доллар или евро-иена, или там, евро там доллар-иена, Uh, или еще какая-либо ваша любимая, это вообще новозеландский доллар, да, uh, с долларом США или новозеландец с иеной, uh, вы знаете, как она себя ведет, вы понимаете, какой для нее день, uh, вы, <coughs> вы знаете ее характер по этой индикации, по этой системе, uh, соответственно, вы знаете, как ее работать, эту систему. Я могу сразу сказать, что, например, по, если эту систему переставлять на другие пары, не на евро-доллар, она работает немножко иначе. Надо менять настройки и канала Боллинджера и этого индикатора, и этого индикатора переделанного новая там изменил алгоритм самого индикатора. Но внешне очень похоже, да? Но в целом могу сказать, что изменил алгоритм. Вот. Ну вот плохо, очень плохо, плохо, что у нас вот наверху находится, но вообще это красная свеча будет следующая. Плохо, что так тяжело шел, потихонечку тяжело-тяжело-тяжело поднимается а, и вот эта вот желтая пипочка, она не быстрая, то есть вот не такая большая маленькая, но она тоже отрабатывает, то есть, в принципе, учитывая, что тут пинчик, пин-барчик пин такой, да? Ну, наверное, он такой, потому что свечи сжатые. нет, действительно, пин-бар, да, это была продажная формация. Я в нее не вошел. Ребят, я хочу сейчас сделать еще одну, там, может, пару сделок и, наверное, за закрыть на этом а, тестирование, потому что... Оно стабильно на каждый день, то есть я не вижу смысла вообще э, не тестировать другие дни, не там еще что-то, потому что, во-первых, это время. Запись самой идет уже два часа, по сейчас 41. Э, мне жалко ваше время, в том числе я не могу так много и долго разговаривать. Э, общий принцип работы по стратегии я показал, э, я открывал при вас эти сделки, понятно, что это не в не желает, скажем так, торговля живую, потому что я не записываю видео, когда торгую, а, по одной простой причине. У меня видео программа, которая записи видео, она подкру, загружает сильно экран, и а, хуже отображаются графические элементы. То есть, в том числе и время экспирации хуже отображается истечение, я не вижу реальную картину, в общем, все глухо. вот. Хотя у меня в принципе в 8 гигабайт на оперативная память. Вот. Почему-то вот ресурсы. Веб-ресурсы как-то негативно воспринимают, включенную у меня э, видеозапись веб платформы Вот, по бинарным опционам. Но не знаю почему. И лотмаркет, и там 24 option, и э, там верум Option, и там опцион биты там как она там еще блин одна вообще ралли по-моему нет ю трейдер тот же самый они все как-то подтормаживают у меня при включенном видео даже сделки когда я открываю они открываются по другим совершенно ценам а, с чем связано я не, ну могу только сказать то, что то что видео включаю Вот видите, да, хорошее место было по идее для продажи. То есть, ну, то если бы я торговал только по свечным конфигурациям, я бы здесь скорее всего продал то есть, там с парой Калин мартингейла Но нижний индикатор мне показывает не совсем все так хорошо. Он стоит горизонтально. Этот индикатор мне показывает, что нету критичных зон и, соответственно, нету смысла ему. Ну, мне нет смысла заходить в сделку. Если тут был бы желтый, я бы, конечно, вошел. Но еще бы, конечно, подумал. Я же, заметил, я люблю, когда цена выходит за бирюзовую линию Боллинджера. И вообще, иде, в идеале, подходит к красной пунктирной линии. Кстати, прикольно вот этот э, часовой, вот этот временной, вернее, индикатор от этого сайта. Я также его выложу бесплатно, вот, потому что вот в тестере он один только показывает время, другие не показывают время, которые работают на реальных данных. Так, ну не, не будет похоже сделки. Я сейчас на паузу нажму. Открыл я сделку, тупо по сигналу. Не стал задумываться ни о том, что и как, где цена находится, просто ну, есть сигнал, есть повышательная сильная идет тенденция, видите, в верхней части держится вся диаграмма, э, вернее, ну, чарт весь, нижний индикатор преимущественно находится вверху, вот у нас закрылась в плюсе сделка, мы заходили строго по ну, системе, вот сработал сигнал, э, нижний индикатор внизу, тенденция идет вверх и мы разумеется входим вверх просто долго не было сигнала видите ну вот был сигнал мы не входили просто не взяли вот. в целом все прекрасно ладно ребят я на этом закончу трансляцию она уже идет час 45. мне честно жалко ваше время а, надеюсь все таки мне не придется еще раз записывать по этой системе видео, показывать, что она действительно хорошо работает только по этой паре. Все, всем большое спасибо за внимание. По вопросам приобретения системы можете обращаться, мои контакты есть в подписи к этому видео. Понятно, что когда вы подпишетесь, вы получите, наверное, еще более детальный, обзор э, самой стратегии, но я не думаю, что тут нужно что-то больше добавлять, вроде бы как бы все рассказал. Но если будет непонимание какое-то, обязательно, конечно, э, пишите, я обязательно расскажу, то, так как вы являетесь, ну скажем, покупателем системы. Э, если у вас есть какие-то, я не знаю, претензии там еще что-то, там, всяких там ребят, которые, э, Захотят сказать, что там типа сливная система. Вообще не сливная система. А, то есть вы сами видели в процессе этого видео почти полный день работы. Тут вот еще два часа и в принципе можно будет сворачиваться. Это уже основная часть. Прошел ланч. Американская сессия. Ну, вот, сделка вниз. Кстати, пока говорил не обратил внимания отвлекся и это, это сделка вниз если она бы не отработает сейчас э, если вдруг она не отработает нужно будет входить на повышенную ставку ну давайте смодулируем. вот мы допустим первая сделка у нас не отрабатывает мы пытаемся войти на следующую ставку 25 готовим сразу 50 то есть это вот допустим у нас была первая ставка вторая нет вот первая ставка не отработала вторую ставку мы загрузили Видите, где у нас находится нижний индикатор, где, как у нас строится вот этот индикатор, и где находится цена по отношению к каналу Боллинджера, цианового цвета. У нас сделка в плюсе, нам не пришлось открываться еще. Но можно было, конечно, открыться еще ниже, потому что, мне кажется, она пойдет вниз. Я даже уверен, что еще свеч... одну-две свечки, она будет внизу. Ну вот у нас еще одна будет сделка. Вниз. Если цена продержится там наверху, конечно, мы сейчас войдем еще раз вниз. И здесь будет э, желтенькая пипочка хотя бы. Пипочки не будет, не входим. Ни при каких условиях. Самую минимальную ставку обязательно. Напомню, это последние два часа примерно активной работы американской сессии. До 13 часов. Готовим сразу повышенную ставку. Но у нас был сигнал, мы вошли по системе. Все четко. Это американская сессия. Все отрабатывает хорошо. Да, можно было входить и более крупной ставкой, конечно, как обычно. Но... ладно. Итак. <coughs> за весь день сидения компьютера на одной паре мы стабильно с вами подняли там. 43 процента тестер и сам мт модулирует полностью ту самую ситуацию которая была 7 февраля 2017 года дело в том что у меня все было включено все котировки внутри системы сохранены то есть она не запрашивает их отдельно я могу открыть сейчас в принципе другую платформу это же число прокрутить и показать это же время будут абсолютно идентичные э, свечи. Я использую платформу э, InstaForex, поэтому я, у меня есть живой аккаунт здесь, это форексный аккаунт. Проблем с подтверждением котировок у меня в принципе нету. Вот. Есть конечно проблемы в живом, в живую, когда свечка, то есть время уже там, допустим 5-7 секунд, новая минута а свечка пока не отрисовываю еще не отрисовалась, потому что она стоит на одном уровне а, то есть не, не сдвигалась никуда а, да, это вот меня раздражает конечно немножко, а так в целом все прекрасно Итак, ребят, большое спасибо всем за внимание а, я был рад вас снова знать, что вы Смотрите мое видео, вы интересуетесь торговлей, вы интересуетесь тем, что и я. То есть я когда зарабатываю, 80% своих денег я отдаю на благотворительность на самом деле. Строю детские площадки, отдаю на лечение людей, да, причем выступаю везде анонимно, чтобы никто не знал, кто я, что я и так далее. Вот еще один был сигнал, тоже отработался. Видите, да, вот он, четкий сигнал. Вот, сейчас этот сигнал тоже отработается в бай, возможно. Хотя вот нижний индикатор все-таки наклонен крайне сильно вниз. И может быть 2-3 свечи протянет. Да, вот в этой ситуации вы уже, конечно, ждать. Но я бы уже открылся, но понимал бы, что 2-3 сделки минимум перекрытия мне нужно было бы совершить если вдруг пойдет не туда цена. И вторую сделку я бы не открывал следом. 100% я подождал, когда она зайдет до границы, нужная мне, и только тогда гарантированно бы открывал. То есть, использовал бы меньшее количество колен Мартингейла. Надеюсь, вы также будете с умом подходить к своей торговле, к своим деньгам. Это ваши деньги, это ваша составляющая денежная. Да? И будете... Придерживаться, придерживаться этой системы, стабильно зарабатывать и помогать другим людям. Если мы не будем помогать другим людям, то я считаю это плохо. Вот. Всем спасибо за внимание. А, как говорится, до новых встреч. Прощаться я не умею ни в жизни, ни в видео и не люблю, поэтому, как говорится, а, как говорится до новых видео. Всем пока.